тут уже натоптали, колью накатали, сейчас метров 300, может быть 500 пройти по лесу. Лес прошли, сейчас мы вышли на речку, в этом году мы уже тут были раза, наверное, три, это уже четвертый раз. Сегодня нас собралось 5 человек. Приветствую вас рыбоходники, сегодня у нас выдалось время и мы решили вырваться на рыбалку на речку Мильтон-Яу. Преодолели мы сейчас лесные массивы, вышли на речку и сейчас будем продвигаться на то место, где мы будем сегодня ловить окуня. Сегодня субботний день и в этот субботний день много очень приезжает на эту речку рыбаков, так сказать, полакомиться окунем и махтарем поймаем попробуем сегодня пожарим сегодня будет у нас жареный окунь сегодня у нас суббота погода просто прекрасная сегодня у нас плюсовая температура апрель месяц время близится к весне ну и сейчас практически пришли на место немножко осталось дойти и мы будем сейчас вылавливать нашего окуня Что -то, что -то, что -то. Комментировать. Вот такая вот клюет рыба. Это Окунь есть. пойдет на уху. Завтра будем жарить на даче. Э. Рыбка есть. Ходить искать надо. А кто не ищет, то присоединяйтесь. Мохтик, да, был? Есть мохтик, да. Мы на разведку ходим тут. Сколько штук, да. вот приехали, за полчаса пять штучек поймал мохтика. Большие, с сладошка. А Пу знаешь, две. разные есть две. две. ладошки. Короче, вот такие. вот. Да, так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так это Вот что вот. все так вот. окуня красивого. Но это пока что не все. Ой. вот. у меня еще будут. Примерно таких штук 20 я дома. Вот. И будем примерно каждую субботу, воскресенье ехать и ловить на горы. Вот. Всем удачи! Жареха Есть жареха На жареху поймали Вот они, красавцы О, махтарик, махтарик, да, да. махтарик Есть, да, есть Мах... махтарик, да, это место махтарное Всем привет Выехали сегодня На реку Мильтон-Яун В районе Лентора ребята ребята позвали хорошая компания собралась искали окуня искали искали но ну, немножко нашли мелкого но большой попадался редко вот ну хочу сказать другое не сидите дома выезжайте на рыбалку кто ездит на рыбалку того всегда рыба найдет Во. <связи> Вообще мелкий Ох, нифига себе, какой хороший то Ну-ка, покажи в камеру Хороший Махтай Да, отличный На жареху, самото Начинаем процесс чистки рыбы. Такой нормальный махтарик с икрой. А здесь интересно, лисы бегают, нет? Бегают, да? Печку зажгли, пошло тепло. Ну, к нам сегодня пришла лисичка, попрошайка. Кстати, я буквально вот недавно сказал, говорю, здесь говорю, лисы есть, нету? Ну ты, какая красавица. Небольшая такая лисичка, молодая. Местные рыбаки угостили лисичку рыбой. T сегодня первый раз пробую мохтика жареного в принципе я попробовал очень-очень вкусно всем приятного аппетита что хочу сказать о сегодняшней рыбалке я вам скажу проще рыбалка Вот. Закончили мы нашу сегодня рыбалку на Милтон-Яуне. Половили от души окуня. В принципе, попадался такой небольшой, но... Были хорошие экземпляры. Были, конечно, и хорошие экземпляры, да, согласен. Отдохнули от души. Побыли на природе. Солнце, погода прекрасная, тепло. Птицы поют, лисички бегают. Замечательно. Ну и, друзья, не забываем подписываться на канал, ставим пальцы вверх. Не забываем участвовать в моем розыгрыше. Розыгрыш будет от моего канала. Потом перейдите по ссылке под видео в группу. Там основные будут условия именно розыгрыша. Ну и всем удачи, всем не хвоста, ни чуши и до следующей рыбалки. Всем пока!